Планеты я не знаю, Вселенная у нас большая, везде, везде существуют, идут свои процессы, свои законы. На нашем, в нашем мире процесс естественного отбора ведется из всего живого. Заключается он в следующем. Победить должен сильнейший. Раз. В каждую эпоху сильнейшим имеется право, имеет право называться совершенно разным. Сильнейший физически, сильнейший эмоционально, сильнейший психически, сильнейший духовно. Все зависит от развития уровня сознания человека. Сейчас мы работаем в эпоху, когда сильнейшим считается сильнейший духовно. То есть мы вышли на последнюю стадию нашего роста. силы физического уже значения не имеет, сила эмоциональное уже значения не имеет, сила психическая уже для большинства людей значения не имеет. сейчас мы Выживает тот, кто становится сильным духовным. И на этот период у нас есть еще какое-то определенное время там лет 150 точно. То чего мы достигнем все наше. Это второй пункт принципа естественного отбора. третий пункт естественного отбора о том, что победивший, всегда должен помнить, что он своим сознанием, своей жизнью, своей работой должен заменить побежденного. То есть если он кого-то заменил, если он кого-то победил, то все функции, которые берет на себя, не выполняет побежденный, должен взять на себя победитель. Это принцип замещающий жертвы. Это тоже принцип естественного отбора. Если ты победил кучу народа, но не способен сделать то же, что делают они. Ты не можешь считаться победителем, ты будешь считаться убийцей, который убил в этом мире чего-то очень нужного. Так человечество, например, уничтожая какой-то вид животных, свое своими сознаниями замещает потом этих животных. И мы удивляемся, а ч это у нас столько людей, так похожих на крыс. Да? Ну, это, конечно, шутка юмора, но это правило природы. Она создала какой-то животный вид. Для нее один черт. Человек или слон, или бегемот, или гиппопотам, или крыса. Все живое, все должно существовать. Человек начинает целенаправленно уничтожать какой-то вид, тем самым наносит дисбаланс природы. Кто должен заместить? Кто должен выполнить эту функцию, которую выполняли эти животные? Тот, кто убил, это правильно. Вот, если вы всегда будете это помнить, то вопрос убийства перед вами будет стоять с большей долей осмысленности. Если охотник ради забавы уничтожает какой-то вид животных полностью, ни одного какого-то животного, потому что рассматривается особенно, как и человечество рассматривается особенно массой, он уничтожил какой-то вид, в этот момент он должен быть готов, что функция этого вида на него, на его семью, и за ним будут точно так же гоняться, как за этим видом. Это правило природы. Это ее условие существования людей в этом мире. Раз наша планета дала нам возможность здесь жить, она дала нам возможность здесь жить по своим законам. И единственное правило природы ⁇ одно, оставьте моих детей в покое. Всех, кого она родила, всех мы всем не нужны. И не человеку определять, кто в этом мире нужен, а кто не нужен. А если он берет на себя право такого определения, то есть будет готов к замещающей жертвы компенсирует то, что он уничтожит собой.